Для начала правильно, пожалуйста, посмотрите, как подключается датчик влажности к источнику питания. Общий проводник черный подключается к минусу, красный проводник подключается к плюсу широкого спектра напряжения. Желтый это А, и белый Б к адаптеру. Ну, зеленый оставляем, потому что он используется только для того, чтобы изменять конфигурационные параметры, типа скорости, адреса и Теперь, когда датчик подключен к компьютеру с помощью адаптера и блок питания к поданному напряжению, пробуем с помощью таблицы MatBus регистров предключиться с помощью программы MatBus. Для этого создаем новое подключение. В параметрах соединения указываем номер порта, к которому подключился адаптер, и вот соответствующие настройки. Сразу же видим, что в нулевом регистре появилось значение 2750, что соответственно, если посмотреть таблицу, соответствует температуре 27,5 градусов. И следующие значения тоже мы будем брать из, из этой таблицы но уже на контроллере варингборд. борт итак теперь когда мы подключили наш датчик почвы к первому порту расширения контроллера подключились к контроллеру через программу party давайте отключим сначала через конфигурационный файл этот порт, чтобы он нам не мешал связываться через пати открываем настройки первой платы расширения отключаем этот порт, сохраняем так. и теперь переходим для работы в программу пати после того как мы отключили порт mode 1 Давайте проверим соединение с датчиком через программу пати путем введения команды связи считывания регистра нулевого по адресу 1 порт мод 1 видим что соединение прошло успешно и сенсор нам вернул из этого регистра значения 0а63 для того чтобы проверить что это такое давайте попробуем его дешифровать для этого найдем текст в программку И введем значение а63 63 convert. В десятичной системе это 2659 деленное на 100 соответствует 26 градусам ну, 59,9 градуса. Если повторно введем запрос на значение нулевого регистра, то немного другое приходит значение, а 65. что, соответствует 26 и 61 градусов. После того, как мы убедились в том, что э, датчик подключился к контроллеру к, через э, порт мод 1 постараемся создать э, шаблон для того, чтобы э, выводить значения уже в интерфейс контроллера. Ну что ж, теперь для того, чтобы э, наш э, датчик появился э, в контроллере, необходимо создать для него шаблон. Я за основу взял один из существующих параметров для релюшки и переписал его под чтение одного из параметров температуры, для примера. В качестве модных вкладок я создал параметры и установки, возможно они понадобятся. Теперь этот шаблон мы перенесем на контроллер папку вот он здесь появился и теперь для того чтобы проверить нам необходимо перейти в конфигуратор да, так как мы записали новый файл чтобы он конфигуратор его увидел необходимо перезагрузить для этого нажимаем ctrl shift r и кэш браузера, подключается снова конфигурационный файл и э, все шаблоны, которые должны к нему относиться. Немножко подождем. Теперь переходим в раздел мод 1. И первым делом нам надо -зад включить наш этот порт для работы. И забываем изменить параметры связи. Так как э, датчик почвы работает с настройками 10 бита одного, мы добавляем наше устройство, мы, шаблон которого мы только что создали. Для этого выбираем его в списке. Он должен появиться на букву М. Вот. на 10 датчик почвы. И по умолчанию у него стоит адрес из обращений 1 видимо у нас появилось две вкладки параметры и настройки так только они что-то не перевелись ну, но это попозже сделаем во вкладке параметры есть а, значение температуры так как оно в принципе не часто нам требуется ну, давайте 2000 секунд для него установим проверяем все ли правильно сделано да, у нас можно еще название устройства свое поставить для того, чтобы было удобнее в панели его идентифицировать. Например, МЕГ-10. По-русски можно датчик. Получиваем установить. Теперь записываем. Так, изменения вступили в силу и смотрим на вкладке Devices. драйвер последовательного порта начинает погружать устройство. ищем где же наш mac10 в списке существующих устройств. Ага, вот он mac10 появился и как раз единственное значение которое мы сейчас настроили в шаблоне температура считывается 26,5 градусов. можно попробовать проверить эти значения. Я взялся за щупы, которые выверяют температуру. видно повышение значений. Теперь Пользуясь руководством по эксплуатации и настройке этого датчика, попробуем внести наш конфигурационный файл в шаблон значения, которые приведены в таблице WC и ec, судя по расшифровке, которая приведена ниже, это как раз влажность, нам нужна еще электрическая проводимость. Их значение можно считать из соответствующих регистров, так же как и температуру, вывести в шаблон, через шаблон в web -интроф... Так, Немножко изменили стак инфрационного файла. Сохранили. Записываем его в нужное место. Заходим на вкладку Mod 1 и смотрим, что у нас тут есть. Так, переус типа почвы. Выберем пускай плодородная будет. температура стоит в Цельсиях. И параметры, которые мы измеряем. Установим для них. Опрос на 2 секунды. Так, после этого сохраняем. Отлично. То как сохранилось, на вкладке устройство. Так, вот у нас остановилась нашей панели датчик почвы. Сейчас, если получится, я попробую измерить влажность и электропроводность. Просто принесу какой-нибудь горшок с цветкой. Так, так я принес горшок с цветкой. Постараюсь, чтобы до нее дотянулась, такая еще измеряется. Так. Сразу пошла влажность почвы. Измерилась ее электропроводность. Ну, в принципе. Похоже, Там маленькая какая-то электропроводность 79 попробуем удалить водичку предположим у нас включился автополив вода очень пыталась водой сразу же повысились значения влажности Примерно так, наверное, оно и должно работать.